Я не цього робити, але доведеться нам таки хакнуть эту несчастную систему для декларования. раз ее так уже и не закрыли за шесть днів, а я просила, щоб закрыли к чортовой матері. Будемо, а, мій товарищ Олег Шевела зараз регени в системе під своїм сертифікатом, але а, зараз я виходжу із системи і подивимося, чи сможе він правити мої дані. Зараз а, 15.43. Так за вашу работу. Я теперь показываю, как выглядит безумная система одночасная. Так у нас открыто одночасно три векна, и это прекрасно, оно позволяет сделать вот. с этой системы. Вот у нас есть окно до того, до того, как Алекс туда полез, вот это после того, как Алекс туда полез, видите, вот прозвище. И при этом, при тому в профиле у меня вказано абсолютно інше призвище Сейчас посмотрим, какой у нас поточный стан. Что же у меня написано? Зубар? Нафига, прекрасно. А тут? А тут Зубар. То есть, осталось абсолютно то же самое. То есть, мы видим, оно короче, в, трех, в трех станах перебывает одночасно. Ну, спробуем поделиться, что мы сделаем, если мы чернетку сберегли. Зубар? Нифига. Что будет тут? тут все одно выплывает зубар, потому что они передают информацию, эти дебилы через JSON, тобто через строчку. Сберегли чернетку, хрен с ним. Все одно зубар. Окей. посмотрим, кто у нас тут. О, нарешті у нас знову зубар. А, таким чином а, не заканчивается ни кука, ни сессия, ни хрена. Мой товарищ залез под одной кукой а, в мой аккаунт несколько разив Я могу выйти, зайти. Кто загодно может выйти, зайти. И этот цирк никогда не заканчивается. Закрыть гань, это и всю ганьбу.